Добрый день! Меня зовут Мария, и я представляю ФГБУ Цекимингом Связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Какой код ОКПД-2 возможно использовать для закупки, проведения приемочных испытаний информационной системы перед вводом в опытную эксплуатацию? Для закупки проведения приемочных испытаний информационной системы перед вводом в опытную эксплуатацию возможно использовать код ОКПД два шестьдесят два ноль два двадцать сто сорок. Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации. Какой код ОКПД два возможно использовать для закупки определения класса защищенности информационной системы? Для закупки определения класса защищенности информационной системы возможно использовать код Окпд два семьдесят четыре Услуги работы по разработке средств защиты информации. Для объектов учета каких классификационных категорий необходимо заполнять подраздел 5.2 Сведения о защите информации электронного паспорта объекта учета. Подраздел 5.2 Сведения о защите информации заполняется для информационных систем специальной и типовой деятельности, то есть для объектов учета 10 и 20 классификационных категорий.